Всем привет, дорогие друзья, я Павел Брингеймер. И вот такое небольшое выступление перед началом ролика. Всем спасибо за 200 подписчиков. Я думаю, это очень приятно для меня, потому что я думал, 100 подписчиков достиг, или как, думал, даже 200 не будет. А вот, встретил Искандера и... Начал запись а это благодаря мне. Да, и уже 200 подписчиков. Думаю, что скоро будет уже 300 и 400 и 500, если не будем забраться канал. И в честь юбилея канала, у нас уже больше 200 человек, даже 204, и мы запускаем первый вверх. Давай. Да. Праздничная ура! Ой, сейчас читер одного <с забанят. Ура! Ура! Минус читер! <смех> Нормально. И, ребята, мне реально очень приятно. Всем спасибо, кто подписался, смотрит и комментирует мои ролики с Искандаром. да Да, да. А роликов долго не было. Ну вот так вот неделька, как всегда говорится. Ну всё, переходим к ролику. Вот мы и перешли к стол-тестам и сейчас мы их будем проходить. А -а -а. Ч ты свою жопу там выпечил в халате, холате, а? А ты ч выпечил свою, а? Ч? Никто ничего не выпечил. У тебя он жопу. Ну живёт. вот и вс тогда. Заткнись. Чё, сам заткнись. На... Гавнок. Гавналь. А я взял. Взял, вот он. А тут как? В смысле, а тут как? Обычно. Ты как взял случайное? Обычно. Не просто. Поэтому, поэтому, как он по автобусу заехал. Я не могу, мне он сказал. Подожди меня. А, нефера, как тут пройти, что-то недопонимаю ни хера смысл все вот этой конструкции, типа, как туда все делается, на заднем колесе просто приезжаешь, тогда все будет easy, окей, окей, да, окей, окей, все, проехал, давай, давай, давай, давай еще писюлечку, во, подожди меня, слышь, да, тут... писюлечку, да. подожди, тут останавливаться нельзя, на такой момент просто жесткий, очень, где тебя там подождать, угу. я не понимаю, окей, я пока, о, разгончики, никак нельзя, да, разгончики, окей, ладно, ну-ка, давай, давай, давай, Стой, стой, тормози, тормози, тормози, давай. Я тебя жду. Туда, сюда, туда, сюда, пока будем ездить. Давай. Чекпоинт там возьмешь, там все будет уже просто отлично. Чекпоинт Слушай, возьмешь, возра... Нет, возьмешь чекпоинт, возродись, и просто прямо потом поедешь на заднем а. колесе, и все будет окей. Чеки-пуки. Давай, чекпоинт. Да... Я прям в конце. я ты падаю в воду. В смысле, я же говорю, поедешь сразу же, пери Заднее колесо включай. И все будет окей. Не заднюю, а типа заднюю. Типа я долетел? Да. Я долетел. Просто возродись один раз и все. А тебе нужно на том контейнере разогнаться? Нет, тебе нужно это с первого раза пройти. Ты... ты с. Да-да-да, я с первой попытки все прошел. Все чекпоинт взял. А я вот так прошел. Чекпоинт взял и теперь вот здесь просто нужно ровно. Да-да-да. Главное воду не улети, все, давай, поехали. Поехали. Проходим, аккуратненько, давай, мне не Ой. Долети, взял долети, иди. долети, давай, давай, на колесико. Оп, отлично. Ты что-то микрофон уронил? А, нет, не уронил. Ты... ой ой ой Тебя Тебе подождать, нет? Давайте, подожду. Ты есть там... держался? Да, да, да, да, да, дожди. да, давай, да, да, да, да, Горизонтальный и гладишь, в смысле, это как вообще, возможно такое, по магии них Хогвартса, гладить э, горизонтально. Чё, опять заново играем? Проходим? А, заново. Как это заново? Или нет? Нет, мы едем вниз, мы уже прошли, ну, начало. а, -а, -а. Понял. Начало уже проехали, о, финиш. Глайд надо, что ли? Ну, глайд, а, можно, а, можно, нет. все переходим к следующей гоночке или скилл тест, не знаю, что будет, сейчас посмотрим. Братан, чё за говно на нас одето? Снимай нахер это. Вс, мы перешли к следующему скил тестику. Охереть. Вот эта труба сверху, у меня макаролин не по братан, видишь? Она большая, братан. А, нет, не на макаролин, она на глисту, короче, похоже. Всем, кто кушает, приятного аппетита. <сORS> <сORS> В смысле, <сORS> я... А я вижу, ты не пролетел. Ух, Ой, какая-то ребристая платформа, я первый раз вижу. Ой, а ч от первого лица все включилось? Мяу, поднимаем колесо и просто летим вверх. А, я перелетел, братан, там обманка. А все-таки не надо превышать скорость. Да. Я думаю, тут надо вот так вот сделать. Тихо, а я в все... числе чуть-чуть скорости я набрал все и всё. Я все равно перлицал, подожди меня пока. Так, ну его теперь не упадет. А ты ж взял чек или не взял? Не-не-не-не, вот и поэтому я говорю, подожди меня. Так, все давай. Всё, поехали, поехали, поехали. Так, давай, давай, поехали. давай, давай, давай. Чпойн, все просто пинты. Всякие тут мучу с первого раза все пройти хочу. Не, нихера не с первого раза все прошло. Фуууу. Чуть-чуть не с первого раза все, Сразу несколько а, будтов бершь и будешь ехать быстро. Прием. Вс это непонятно, братан, да? Воу. А, О, будто он разобгнуться, нода, все-таки небо неправильно поехать. Не, надо на скорости ехать сюда. Вот Со скоростью надо ехать? Да, да, надо перелететь вс вот так. Ты долечаешь. Я может далечу нет. Ты нет, почти далече. Почти дальше, а мы не дальше. Не-не-не-не-не-не, я знаю, как это сделать. Надо сделать вот так вот. Итак. Не, не так, а как? Подожди, я не понял, братан. Подожди, я как это все делается? Я не понял, а как это делается? Все понял. я долетел, смотри, короче, в дам разгоняешься, и сразу же на дыбки поднимайся, и ты от первого вот этого же фигни, которая там будет, от первой же кочки отлетишь, надо летишь. Не, братан, я не долетел. Ну, ты, главное, просто пролети правильно, не ударься ни обо что. Мне просто повезло, что я не ударился, а так ну, я бы сейчас тоже не пролетел. Просто я попробовал, у меня получилось. Стоп, а это не обманка? Тут же можно и вот так вот пройти. Да? По-любому. По-любасу. По-любому! Меня... Тут обманка, братан. Чего там не надо? Чего-то я прослушал что то просто. Братан, я не могу долететь. Нет, смотри, смотри, получается, это, по вот этим ускорителям едешь, поднимаешь колесо, да. и вот эти первые бугорки, ты их не перелетаешь, ты просто поднимаешь колесо, об них ударяешься, и все чики-пуки. Угу. Ну это чики-пуки. Ну вот, смотри, я в этот первый бугорки... А, во-во-во-во. Не... Ну что то я в эту херотень стукнулся. Надо. Верхняя вторая. Подожди, вот сюда. Вот надо ехать, а я был бестный, неправильно поехал, я поехал назад, я всегда думал, что ты балбес. Ну да, не а о почти-почти-почти. Ты долетел или не долетел? Такой? Долетел, ну неужели не, сейчас я не долетел? Надо а теперь дальше куда? Смотри, это там обманка. Просто по вот этим кругл, круглым штукам не едь, ты их перескочи и просто в трубу заезжай обычно, там трубечек поймут. Просто не, не едь по красным этим кругом. Просто объедь их там как-нибудь, ну ты поймешь, как объехать. Перелети их Дальше куда? Потом разворачиваться ну, надо, выклипаять. По, по, по, по, по трубе, едь по трубе. Я тоже думал что сначала, что mm. нужно это, а А, вот, братан, нам долго будет ехать. По... Ну да. 45 чиппоинтов нахрен, а тут нет, тут, тут недолго, тут чиппоинт на каждом этом повороте, блин, в трубе. Это быстро, это очень быстро будет. Ой. Вообще-то я тебя не догоняю, это быстро, блин. Так я тут далеко уехал. 17 секунд разница, блин. Если будет жесткий момент, я тебя предупрежу и буду тебя ждать. Ой, сейчас скоро из трубу полечу, как это, знаешь? А, нет, еще не скоро, по-моему. Да, ещ совсем. Я тебе потихоньку даняю, слышишь? Блин, вот тут просто. Вот вы сейчас будете слышать музончик на фоне, вам хорошо. А мы едем, тут просто тишина. Радио в GTA слушать нельзя, за него кидают страйк. А говорить пока что тоже нечем. Ну, ладно, расскажу еще одну которую не рассказал ранее. Очень уволился с работы, поэтому я не знаю, как сейчас будет записывать ролики и стримить, ну, скорее всего, если он никуда не устроится, я просто буду стримить при нем. И, ну, если что, будете слушать. Шумы. Это а ничего страшного, он свой пацан. что нибудь такое, там, голос, вот он, маленький храп на фоне, я не знаю, я буду красавчик, да, глушить буду, как-нибудь делать все. Просто я реально не знаю, что делать с этим, потому что... И недавно только об этом узнал. А еще на тысячу подписчиков Искандер покажет свое лицо. Ты же... А ты тоже покажешь, так что заткнись. Нет, так они-то уже видели. Я хоть сказала об этом ранее, ты же правда покажешь, на еще подписчиков на лицо? Да. Вот. Ребята, я не обману. Поэтому давайте побыстренько наберем эту цифру, вот потому что я делал Искандер, и мы 20 подписчиков просто набрали как нефиг делать. Вот. Так что думаю, что тысячу подписчиков мы тоже сейчас соберем очень быстро. Ну не знаю, за годик может быть даже меньше. Если видосики просто как-нибудь стрельнут, это будет вообще просто идеально. Все, давай, я тебя тут жду. Все, Искандер прилетел, взял чекпоинт, а мы тем временем близимся к победе. А тут глайд, по-моему. А нет, не глайд. А, да, глайд. Давай там. По-моему, куда глайд. А, ты на надо. Да, да, красный платформ. Ой-ой-ой, что то я криво к этому глайд беру. Здесь Глайд вообще что-то изберет. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Вот тут морный глайд уже делал, да. Ну, главное, не перелететь, понимаешь, тут такой вот самый конкурс. Я вообще в другую сторону полетел, слышь. Стой, давай, давай, прям четенько. Ее. Yeah, а я не четенько, братан. Я даже не четенько, я чуть-чуть перелетел. Перешли к третьему скил-тестику. Его делал русский чувак. И написал, смотрите, марни. И придёшь уменьшить чем за Надеюсь, Как раз то время, за которое нам нужно уложиться. Поехали. Брун, брун, брун, брун, брун. Беру сразу несколько ускорителей. Беру еще несколько ускорителей. Самолет, да падает где? Ой. Тихо, тихо, тихо. Блин, стой, не перелети! <клёв> <свят> я перелетел, ну я чуть-чуть не долетел лишнее, начни... <свят> все понятно. О, я, я взял чекпоинт, братан взял чекпоинт. Я тоже взял, лол. А, да? Блин, я думал здесь типа нет чекпоинта. О, отлично. О, я еще и взорвался. А. Сразу взорву до да, новой. Да, Вот если бы я сейчас не отключил музыку, сейчас бы играла радио, назойла вот это, мне бы сейчас летел сразу же страйк. <свят> Ты ч меня не предупредил, говно? А я, блин, не ожидал, я от первого вижу. Ты че мне... Так, все равно ты че мне не предупредил, так когда упал оттуда, выпал, а? Братан, лови меня! Братан, ты че делаешь? Машина, перевернись! Перевернись, машинка, дебика, давай, давай, давай, давай! А братан... Давай, стой, давай, стой, не в ту сторону! Ну ты чего, понял? Да, вот тогда ты понял, да? Ты не в ту сторону, сам поехал. Давайте я тут подожду пока. Пошел ты нахер. Давай я тебя тут подожду. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, все, красавчик. После чего, давай, давай, смысл? Давай, Искандер, давай, давай. Майло, давай, давай, да. Да, да, да, блин, там полетел вниз. Печальненько все это дело. Ч сквозь меня полетело, а? И не понял. А -а -а -а! Стой, стой, машина, библи Пока. Пока, братан. А я смотрюсь можно и по-другому, кстати. Не, ни хрена нельзя по-другому. Как, Дим, я тогда хотел... Слушай, что ты... Столкнул меня. Я когда тебя столкнул, случайно, я тебя подождал. А ты меня не ждешь, да? Все понятно, с тобой, меня избрала. Во, братан, смотри, тут, тут жёшь. Там, фиг а не тормози. Это все понятно, минус, брат. Не ждет меня. А -а -а. Я его жду, значит, Я Давай, ты двадцать. Я тебе говорю, аккуратно, там. А зачем тут тормозить? Что в неё выпасть вот так резко? А откуда здесь можно выпустить? ч, брешешь? Поехали. Брешни в уж? Воу. Мы тут как? Там как Вниз! Стой! Я его увидел, блин, он слева. Там вообще не надо не брать, обижают. Да? Да, да, да, да. Вон он пишет слева. Иди, говорю, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, аккуратненько. Да, давай. А теперь нам, наверное, вот сюда вот надо заехать, это Нет? Надо заезжать. Чепмен тут? Да. А что ты мне не говоришь? Ты такой хитрый. Да я думал, ты видишь его. Вот сейчас наверх надо. Сейчас надо, да, наверху. Тормозить надо, тормозить, Борганда, надо. надо? Да, да, да, сильно. <сосы> не взорвись, ты 20, фу, Все, спасибо, что приду придет. Ты 20 перевернись. Давай, ЧП, возьму тебя, подружнись. Давай я теловлю братан даже. Давай. Давай. Посередине вот такие, прям давай. А надо чем я даю. Я тебя поймал. Лло! <сосы> <сосы> <сосы> <Hello. сосы> как четко все получилось! <сосы> <Да. Опха>. <сосы> <сосы> Тихо, тихо, тихо, тихо, тихонечко. Давай, давай, тихонечко, прям по краешку, как Карлс, а сейчас вниз не хочу лететь. А то. Я не в ту сторону поехал, да? Отлично. Стой, подожди, братан, стой, стой, стой, стой, стой, нам ну, вот в эту сторону. Советы а сейчас ты? уже сразу разорвится. Так, давай, давай, давай. За... Заезжаем. Тихонечко, по краешечку. Ютупал? Нет, я вот видишь. Да, я думал, ты упал, но взял чикпоинт. Стоп, почему из виз ехать? Подожди. Оба как? А где чифпоинт? Я не понял. Ну ладно, давай наверх допустим, съедем, посмотрим, что там будет. Undo пойдем. Что у нас тут? А <peacefullyadelphia> <ideas> понятно, вс, надо справа как? ехать, братан. Надо справа ехать. Увидел, а? Eh? Когда упал. Смотри, вот сюда вот. Ни хера вот. не видел. Вот сюда вот надо ехать. Эм. Ага. Да-да-да-да-да, вторая платформа. И теперь нам направо вот сюда вот. Аккуратно, только не упадем вниз. Вот сюда вот. И чекпоинт вот. Тедвакс, что он аккуратно. А я не знаю, Может туда обратно вот назад? Или куда? Стоп, идем. ай. Не-не-не, я думаю всё-таки сюда надо. Стой, стой, стой, братан. Стой. А, вот, чиппойн, чиппойн. Давай, возьми, возьми, возьми. Не, не возьмется. Короче, там можно просто долететь. Аккуратно. Не, братан, обет? там не долететь. Не, братан, я еще не взял. Ну там можно долететь, но не знаю как. Я, по-моему, сейчас долечу. Давай, давай, давай. Да. Нет, нет, не долетел, прикинь, чуть-чуть. Ну ладно, Ну это тяжело, а -а -а. прям жестко. Надо прям ехать, да? тормозить жестко, братан. Тут надо тормозить жестко. Тихо. вообще скорости нет. А я вообще не еду, я просто зажал тормоз и кудру. Стой ты 20, ну пуди, стой, бог, аккуратно. Стой, стой, стой, стой ты 20, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, чуть-чуть давай. Я перевернулся, изи. А я застрял. Нет, все не застрял. Еду дальше. Стой ты 20, стой. Стой, стой, стой, стой, стой. Да зай, стой, стой ты 20. Взял? Я... Да. Но это был а не. Я не взял. Давай, я тебя подожду. Тут капец тяжело да. Тебя жду. Все, братан, приехал стрель. Я уже нашел следующий чекпоинт. Вот здесь он сверху просто вверх едешь, и все. О, вот это был момент. Такой, да, просто круг сделай, круг по трубе, и все. И ты возьмешь чекпоинт. И здесь тоже тоже так же, по-моему, чего? Где чекпоинт? А, нет, здесь уже, по-моему, просто надо ехать вверх, да? Ну окей, давай съездим, допустим, наверх. Где? Может тут теперь? Да стой, подожди, может быть тут, да, я не знаю. А, да, братан, вот тут вот. Да-да-да, да, я его вижу-вижу-вижу. Вот вижу. вижу, вижу, вижу. Я чуть назад не улетел. Отлично. А я упал. Да стой, стой, стой! Да я выпал, ну как так, Т-20. Ты 20. Машина максимум. О, я сверху заспавнился с ровной. Ну все. Так, давай, Т-20, только... А назад, ты взял чекпоинт? Да. Ну типа если... Нет, я не взял. А, нет, стоп, я сейчас возьму, да стой. Я запутался уже просто очень сильно. Написано, будешь внимательным, придешь за 7 минут. Нифига тут надо быть внимательным, чтобы тут все вот это увидеть. Даже пипец, как тяжело. Стой, на да, Т-20. Опять на том же самом моменте выпал. Нафиг это, очень... О а, нет, ну, братан, там, короче, потом не парься. Чекпоинт возьмешь, просто каждый раз возрождайся. А, нет, не каждый. И я вообще на... не могу брать еще на последний, давайте подожди. все, Искандер приехал, я тут еще один чекпоин уже опять нашел, опять нужно проехаться вверх, А, -а, -а. блин, ты чекпоин не взял а -а -а. что ли, нет, я не увидел, я ж тебе сказал проехаться вверх немножечко, да-да-да, а вот, вот уже можно ехать, я думаю, тут надо тормозить, и я был прав, а, я даже знаю кто тут проехать, тут это обманучка, короче, смотри, Ааа, тут Чеппон наверху. Просто возродись, братан. И сверху уже лети. Ты 20 только не разбейся, пожалуйста, Тумале. Слава. Боган. Понятно, о чем вы подумали? Типа, ладно, как тебе? Сверху просто лети. И все. Возродись и лети сверху. Реально? Да. Я так понял хотел... сейчас. Ааа, там -то, их убил. А, вот он, ну рядом с лёгой, Ты не перелетел там, дядя? Не, я прям ровно не был. А, а теперь куда я... Назад? Подожди, Ло. может быть тут что-то объехать надо? Не, братан, слава. Посмотри, не. может быть... Сюда, может быть, упасть надо? А, братан, надо да, в надо, форму надо, надо, надо упасть, надо упасть. Вниз ко мне падай. Куда? Самый низ, падаем, где эти красные платформы. Там под мостиком желтым вниз упади. Там есть. Дальше к стене прижмись. Да, давай, давай, давай, а -а -а. давай, давай, Т20, давай. Пожалуйста, пожалуйста. Да, все, мне повезло очень сильно просто. Если бы ты 20 не превнулось, блин, бедная, как тебе жизнь? <с Pioneer> Измучила. А я ч? Мне просто, не знаю, мне показалось, что ты на лодке какой-то летишь. Уп, столько не перелетел. Сильно все, чекпоинт, вот он, здесь. Аккуратно, только не перелети. Прям скорость совсем не нам Все. Теперь думаю, можно лететь изо всех сил просто. Ой! По-моему, не изо всех сил. Стоять! Нужно ехать направо, братан. Ты там, скорее всего, не проедешь. Кто сказал? Проехал? Я туда подожди. Легко. Нет, просто можно было приехать справа еще. Это было бы куда безопаснее стоп. Да, не. Стоп. Задний чупольный. Взял. Чудучи на каждом ходу. Вообще. Пипец полный. Финиш. Хоть в какой-то гонке ты финишировал первый. Не, я не финишировал. Наверно первый. Что, дорогие друзья. Вот такой вот видосик получился. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии всем удачи всем пока пока пока